Я же мужика выбирал алло. Блин, почему ее все называют? Почему все называют ее, а не его? <музыка> та -дам! Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Scratch, начинает играть в Elden Ring. Наконец-то игрушечка добралась не до моих шаловливых ручонок, а поэтому мы сейчас начнем с тобой совершенно новую игру и совершенно новое прохождение в этой легендарной и в этой самой ожидаемой игре 2022 года. Года. А ты, мой дорогой зритель, сделаешь для себя определенные выводы, стоит ли вообще тебе играть в London Ring или же нет? Ну что ж, поехали! Мы начинаем с тобой новую игру и нам сразу же на выбор дается несколько а, классов. Я так понимаю, это у нас бродяга, это у нас воин, это у нас герой. Мы можем стать бандитом, астрологом, пророком, Кому, кого там еще нам подвезли. Самураи можем стать, заключенным, духовником. Мерзавцем также мы можем стать Почему у нас мерзавцы вообще голые и без ничего Это говорит о том, что мы будем всю игру бегать голыми Несмотря на то, какая экипировка будет на нас Нет, друзья, так не пойдет Да, я видел, что многие играют, играя за этих голых персонажей Этим классом Но мы, друзья, не из таких Мы нормальный себе какой-нибудь класс э, выберем Подходящий, к которым я обычно люблю играть В какие-нибудь интересные рпг В данном прохождении мы пойдем с тобой по стандартному пути А конкретно начнем с тобой путь обычного бродяги. Ну что ж, выбираем телосложение тип А или же тип Б. Пускай будет тип А. Не знаю, за что это отвечает, но сейчас, думаю, по ходу действий мы с тобой узнаем. Естественно, имя у нас одно. Оно неизменно. Выбираем мы его, подтверждаем. А, телосложение тип А. За что оно у нас отвечает? Давай с тобой попробуем разобраться. Плюс-минус что-то, я так понимаю, а, можно увеличить или же уменьшить нашего персонажа. Вот таким вот образом. А покрутить его как-то можно? Ага, да, можно покрутить. Что-то у них как-то эта система сделана немножко кривовато. Я бы, может быть, ее сделал на какие-нибудь клавиши, но тут такого, к сожалению, нет. Возможно, с какой-то зажатой клавиши мы сможем повертеть, покрутить. Но просто на мышку не получается покрутить нашего персонажа, поэтому приходится вот таким вот образом отдалять и увеличивать. Так, что у нас за тип телосложения? Давай с тобой разберемся. А здесь, кстати говоря, подписано, что тип торса не влияет на способности персонажа. Тип А и тип Б. Мускулистый торс или же худощавый? давай выберем с тобой обычный худощавый торс. Это, в принципе, нормально. Возраст юный, возраст зрелый и возраст пожилой. Как мы видим, у нас на лице нашего героя появляются морщинки в зависимости от того, какой мы выбираем ему возраст. Пускай у нас будет юнец. Молодец. Так, ну что ж, происхождение. Бродяга, реликвия. А вот это что такое? Давайте поподробнее посмотрим. Что дает реликвия? Нет реликвии. Прошлое навсегда осталось позади. Ага, я понял. Айсис, реликвии, медальон с багровым... Медальон с багровым янтарем повышает максимальный запас очков здоровья. Разве это, друзья, плохо? Я думаю, что а, наоборот с медальоном нам будет гораздо лучше. Руна Междуземья. Золото Благодати, что сияет на глазах жителей Междуземья, позволяет получать а, много... Рун золотой семечка Укрепляет священный фляг. Короче, давайте, ребят, возьмем просто Не будем сейчас сильно заморачиваться мы с вами даем, Мы просто возьмем медальон с багровым янтарем Ну, ну, что просто он был, да Выбрать какие-то оси и шаблон И также можно настроить а, внешность Ну, над этими пунктами мы колдовать долго не будем А сразу же постараемся завершить создание персонажа И попытаемся уже вступить в битву Ну что ж, друзья, начинаем новую игру этим персонажем Согласны ли вы? Да, конечно же, согласен, что нам тянуть-то. Погнали, друзья. Снова погнали. В бой! Итак, нам сейчас будут показывать вступительные различные ролики. Давай посмотрим. Мне самому интересно, на самом деле. Опавшие листья принесли нам весь. Великое кольцо Элдена разбилось. Там, за туманом, у нас дома в Междуземье. Марика Бессмертная, наша королева бесследно пропала. И Годвин Золотой первым пал в ночь черных ложей. Вспоре, отпрыски Марики, полубоги, завладели осколками кольца Элден. Отурманенные и обретенные силы они развязали войну, вошедшую в историю как раскол. Войну, в которой не было победителя. И тогда великая воля отреклась от них. О, oh, восстаньте же погасшие, You're You're dead, усопшие, в которых жизнь. Все мы слышим зов, давно утраченный благодати. Warlu, Warlu, the captain of the The ever brilliant, the the the the the вновь озаренный благодатью. Погасшая душа без роду и племени. Отправляйся за море туманов между землей дабы предстать перед кольцом Элден. И обрети власть над Элденом. Дальше начнется самое жаркое и самое яркое. И мы появляемся вот в такой вот а, комнатке. И давай будем думать, как выбираться. Так, что у нас есть? Начинаем потихонечку взаимодействовать. Вот эти, я так понимаю, подсвеченные места нужно срочно а, пройти и посмотреть. Мы, на мы находим ис иссохший палец погасшего. Окей, прочесть послание. Что у нас за послание? Пройди по неясному пути долго, по... пройди по неясному пути полному руин и займи место повелителя Элдена. Да вообще легко. Сейчас только это самое. Выберусь отсюда и. Начну завоевывать Вообще говорили, что игрушечка достаточно хардкорная Достаточно сложная Особенно для тех, кто сталкивается с играми Souls а, В первый раз Я, ребят, один из таких И я, я думаю, что мне будет достаточно а, сложно в нее играть Так, ну что ж, часовня ожидания Мы сейчас, я так понимаю, находимся в ней Управление камерой на R а, Я так понимаю, просто болтаем мышкой в сторону А что на R? Ну нажали на R и Что? мы убрали сейчас только что меч или что мы сделали. Мы что-то как-то шаримся. Хорош шарится по карманам. Давай же, вперед, родной! Да! Вперед, к приключениям! Куда мы поле... Куда-то полетел. Куда мы улетели? Все так быстро! алё, Как так-то? Я вообще, ребят, не понял, что я сейчас сделал. Ясно же, понятно было, что надо идти вперед Ладненько, понятно Теперь мне стало все ясно и понятно Сейчас будет попытка номер два Не будем делать опрометчивых решений Да, глупых, как мы сделали в прошлый раз Давай будем все-таки думать Да, мы сразу понимаем, что игра нам... Вот же дорожка, вот, нормальная лестница Была слева, почему мы пошагнули Вперед, друзья, ума не приложу Да, это все потому, что я практически Первопроходец в таких играх, такого жанра Так, ну что ж, поехали я имею в виду именно Dark Souls, да, который очень сильно, как говорится, похож на эту игру. Поэтому мне будет сложнее играть, а если сложнее, значит интереснее гораздо. Так, ну что ж, давай посмотрим, что у нас здесь. Да, точно нам не сюда, тут же ясно, понятно, что нужно идти вот по этой вот веревочной лестнице дальше. Да, на самом деле сейчас пока не ясно, где мы находимся. Какое-то большое дерево у нас там, смотри, на горизонте маячит прям очень огромное. Я надеюсь, нам не придется по его ветвям в каком-нибудь эпизоде прыгать потом. Ну ничего, поживем. Увидим так. Мы проходим, я так понимаю, по сюжетику. Карты есть у нас? Карты у нас а, никакой нет. А, по многочисленным заявлениям было утверждено, что игра у нас с полностью открытым миром. Но пока что открытости никакой я не вижу. Мы пока движемся по коридору. Шаг лев влево, шаг вправо. Как ты сам видел, уже, наверное, да, смерть. Вот туда я прыгнуть что думаешь, не разобьешь Конечно же, разобьюсь. А тут, смотри-ка, барьеров-то никаких нет. Мы можем просто взять и сигануть с обрыва вниз головой. Легко! Так, ну что у нас там дальше? Давай уже подсказывайте мне, показывайте, куда вообще мы идем, к чему мы в концове придем. Что такое? О, наконец-то, первая битва. А, Приращенный отпрыск. Тихо-тихо-тихо. Эй-эй, алло, отпрыск, ты что-то по-моему дерзкий какой-то. Ну-ка подожди, я тоже не из дробковой десятка, я сейчас тебе тут такое покажу, что ты ошале... Серьезно? Только я разошелся, только я начал разминаться, да, разминать кулачки меня уже вырубили. Да как так? Что-то очень быстро. Ну давай посмотрим, что у нас там дальше. Воды, я слышу, как будто меня куда-то скинули. В какую-то сточную канаву опять меня скинули. Серьезно? А где загрузка? Где мое возрождение? Я ж погасшая душа, которая постоянно воскресает. Где мое воскрешение? Не вижу, друзья, я воскрешение. Скорее всего, у нас идет очередная загрузочка. Да, очередная загрузочка. Мы оказываемся, да, как я и говорил, мы оказываемся в какой-то колоотстойной яме. Спущены, опущенный. Куда дальше еще нам опускаться, я не знаю. Мы до этого были опущены, а сейчас нас опустили, я так понимаю, еще ниже возможных плинтусов, которые имеются здесь. Что дальше-то? Алло, погасшая душа. Ты погасла на совсем или как? Я слышу шаги. Волосатая а, нога. Кто-то к нам. Это, похоже, лошадиная нога. Две ноги. <смех> Две ноги. Лошадка пришла к нам. Лошадка к нам пришла. И чего-то принесла. Наверное, хорошие вести. Ну смотрим, что она нам принесла. Рогатая какая ваша. Worry, Не волнуйся, поток. Удача Fortune на ее стороне. Поток. Лошадь зовут Поток. Her Мы же нашли her her. ее здесь. Почему ее? Его, наверное. Я же за мужика играю. Какой еще ее? Совсем с ума посходили. Ее, блин. посмотрите посмотрите... Сначала, потом, прежде чем делать такие выводы, sure кто-то из ее рода непременно будет искать кольцо Элден. Может быть, под ее они имеют в виду погасшая душа, то есть она, возможно, так. Даже нарушил золотой порядок. Эпизод номер два. Продолжаем валяться в этих колодстойниках грязи. Ничего не происходит, наш персонаж <гас> вроде бы пошевелился. Давай, давай, вставай уже. Вставай, Фрода. Тебе нужно срочно собрать кольцо и отнести его. Куда там надо отнести его, сжечь? Я так понимаю. А нет, нужно одеть его, чтобы стать властелином земель Элден. Так, отлично. Мы уже поднялись, а это уже хорошо. Куда идем дальше? Куда мы идем дальше? Интересная пещера. Так, новая фляга багровых слез, окей. Фляга лазурных слез, окей. А каким образом можно их применять, интересно бы узнать. Ну-ка, ну-ка. Может, а что-то надо понажимать тут, нет? Пойму. О, о, флягу сразу принял, отлично. Я понял, да, на, на R мы можем нажимать и фляги понимать Прыжок, серьезно? А почему прыжок не, не на стандартную кнопку, на которую я привык? Почему прыжок не на пробел? На пробел у нас, смотри, перекаты, а простой прыжок у нас вообще на F. Для тех, кто любитель поиграть с клавиатуры, друзья, мотайте на уст прыжочек, у нас здесь не на пробел на самом деле. Так, ну что, прочитаем послание. Пещера знаний находится внизу В смысле? Когда мы наверх-то будем подниматься? почему у меня вот туда вниз прыгать надо, да? Может быть, надо аккуратно спуститься? Так, это кто такой? Заговорить. Давайте поговорим с этим, с этим духом. Что нам скажет? Отважная погасшая душа, пришла пора. И учиться и вспоминать. Пробуди в себе воина, пусть твоя пусть твоя кровь закипает от жажды битвы. С кем биться-то? Ну ладно, с ним я поболтал. А с кем биться-то, папаша? Что-то, мне кажется, папаша не договаривает. Ладно, пойдем сюда, вот к этому светлому дереву. Нам явно игра намекает, что нужно двигаться туда. Можно сломать его? Ладно, не будем бесчинствовать. Пойдем а, точно туда, куда нам предположительно нужно идти. А точнее в эту дверь. Открываем. Надеюсь, тут не надо никакой ссохший палец искать, нет? <с ris> вроде нет, вроде нормально все. Проходим, друзья, дальше вглубь этих подземелей. Что мы здесь видим. Кстати говоря, игра неплохо-таки идет на моем старом ржавом железе. Да, если кому интересно, можете посмотреть. Вот там ссылочка в описании специально для вас, друзья, оставлена. Что даже на моем слабеньком железе игра идет просто и... практически идеально. Да, на высоких настройках. И она практически не лагает. Сами можете наблюдать картинку. Поэтому все то, что там писали про минимальные требования, возможно, все это в какой-то степени дудки. И игра достаточно неплохо оптимизирована на момент выхода. Здесь что-то можно прочитать, нет? А, нет, а я могу как-то менять мечи, не знаю, на топоры и так далее? Блок. Отлично. Удар. Раз, удар. Два, удар. Три, удар. Каких-то комбо здесь нет, я так понимаю. Просто удары. Раз, два, три и блок. перекатик можно делать. Да, пробельчик, перекатики. Оп. Достаточно один раз нажать на пробельчик. Мы делаем перекатик. Отличненько. Главное, правильно этим научиться пользоваться. А какие-то а еще оружия у нас имеются вообще? Нет. Давай посмотрим. Как-то может наш персонаж переключать оружие? Да, не вижу, так, так, так, на что бы нажать-то, на что бы понажимать-то еще? О, меню карты, наконец-то, друзья, в меню карты вы можете посмотреть, где находитесь, изучить местность и ближайшие постройки Вы можете наносить на карту путевые лучи, они помогут вам в странствиях Вы также можете выбрать любое открытое место благодати и мгновенно переместиться туда Однако в некоторых подземельях и других областях вы такой возможности будете лишены Ну что ж, принято, понято, ага, вот мы, значит, какую часть карты сейчас открыли это что вся карта или это часть карты? Я вот не пойму. Мне кажется, что мы сейчас в каком-то подземелье находимся и нам пока что демонстрирует не совсем полностью всю карту. Ну что ж, давайте дальше исследовать, что я могу сказать. Играем, друзья, в Элден Ринг продолжаем свое путешествие. Так, мы находимся сейчас в какой-то комнате. Мне подсказывает игра, что нужно вот сюда коснуться благодати. Давай посмотрим, что она нас даст. У -у -у, утраченная благодать обретена. Серьезно? Отдохнуть на месте благодати. Мы можем здесь поспать. И что, когда мы поспим, с нами произойдет? А, плавучее кладбище, позднее утро, скорость, время, фляги, изучать чары. А, мы можем здесь получить дополнительные какие-то... Если у нас будут очки, навыков, мы можем скоротать. Мы можем фляги... Че, только здесь можно фляги, что ли использовать? Подожди, ну-ка давай нажмем, увеличить количество фляг, повысить эффективность фляг, распределить фляги, отменить. Ладно, давай пока отменим. А, изучить чары и молитвы. А, мы тут можем прокачиваться, я так понимаю. В меню, в меню памяти можно выучить заклинания и молитвы. Чтобы сотворить заклинания, воспользуйтесь посохом, а чтобы сотворить молитву священной печатью. А, сотворение заклинаний и молитв тратит Тратит... окей. Ваши ячейки памяти определя... определяют число заклинаний и молитв, которые вы можете запомнить, открыть больше ячеек памяти, можно с помощью камня. Памяти, я понял вас. Все понятно, что ни хрена ничего а, непонятно, но нужно будет разбираться. Естественно, пока что у меня ни хрена ничего нет, да, но и логично, потому что мы только-только а, начинаем. Возвращаемся, наз возвращаемся назад, я говорю, да, сортировка сундука, да, можно здесь посмотреть наш инвентарь. В этом меню вы можете положить предметы в сундук или забрать их оттуда. Если вы уже несете максимум предметов, то при подборе нового он автоматически перенесется. В сундучело в наш, да? Плохо отсюда выходить. Закрыть не могу. Что-то как-то по-другому не могу. Закрыть, да, сложновато пока на самом деле с клавиатуры. Что у нас имеется? И сохший палец погасшего. Это у нас раз. Три фляги таких. Это, я так понимаю, три фляги для магии. И одна вот та вот печать, которую мы взяли в начале игры. Это у нас инструменты. Да, можно, кстати говоря, здесь все, как говорится, распределить, отсортировать и так далее. Ну, ка так как мы только начинаем, друзья, какой нафиг, что сортировать-то, сменить вид? У нас, по идее, пока что ни хренашечки, ничего нет. Уходим, друзья, уходим. Я понимаю, что в этом месте можно просто-напросто распределить какие-то очки умений и так далее. Это что такое? Давай посмотрим. А, применить мечевидный ключ. А у меня есть он или нет? Какой-то ключ надо применить? Что, серьезно? У тебя есть ключ? Вам требуется... А, ну все понятно. Я так понимаю, этим ключом мы откроем вот эти вот завесы, которые нас впустят вот туда, вот подальше. Ну что ж, пойдем искать ключ. Может быть, в этих банках есть? Давай попробуем раскопки произведем здесь археологические. Ни Нихренашечки мы не нашли. Давай козель попробуем поковыряемся. Не просто же так мы это все дело ломаем. Должно же быть... Что-то в этих бочках Обычно, да, что-то добывают Обобрать останки, конечно, что же нам еще остается делать В этом мире, как оббирать остатки Останки павших Совместная игра, воспользуйтесь секретным пламенем Используйте секретный палец погасшего, чтобы оста оставить золотой знак призыва. Совместная сетевая игра начнется, когда вас призовет игрок из другого мира. Вы выступите в роли союзника с скрюченного пальца. Угу. Ваша цель победить босса. Компас в верхней части экрана поможет отыскать призвав призвавшего вас игрока хозяина пальца. Ага, это для сетевой игры, я так понимаю. Принято, понято. Будем иметь в виду отсекатель пальцев. Зачем мне пальцы отсекать? Хорош! Скручен? Не надо ничего... Да зачем? Ну-ка давай попробуем. Раз уж мы тут по этому делу, значит давай мы сделаем по максимуму. Но я так понимаю, что у меня сетевой игры нет, поэтому мы просто-напросто проходим мимо и дальше. Будем, как обычно, в соло возить. Что за рычажок? Можно дернуть за рычажок? Нельзя. Давай будем тогда здесь бочки громить все. Давай бочки громить, будем искать какие-то в них ресурсы. Хотя, зачем они нам нужны? Сразу на центр. Так, о, лифт. Как я догадался. Как же я догадался, что здесь лифт. Меня не расплющит а потолок. Я не пойму, куда меня вообще сейчас транспортируют. Куда-то поднимает меня наверх. Отлично. Хватит уже нам опускаться вниз. Пришло время только подъема. Только наверх. Ну что ж, проходим дальше. Я так понимаю, этой штукой можно вызывать лифт, скорее всего, да. Что ж нас ждет сейчас мы с тобой и узнаем. Мне кажется, я зря этим занимаюсь, потому что сколько я уже таких бочек и э, контейнеров разбил, ничего не выпадает. Давай, парень. Поднимаю уже. О, неужели открытый мир за могилье? Что, серьезно? Мы прошли тот пункт? Неужели? Вот это, ребята, открытый мир. Вот это я понимаю. Да, как раз таки про то, что нам и говорили. Как карту-то открыть? Подожди, где у меня карта? Вот у нас карта. Здесь мы можем посмотреть определенные точки. Я так понимаю, в этой пещере мы только что были. Хотя, ну... Да, в этой пещере мы были... Давай двигаться дальше. Подсказочки на нашем компасе указывают, куда нам нужно двигаться дальше. Давай пройдем уже немножко сюда. Что здесь такое у нас? Коснуться благодать. Я так понимаю, это место... Да, утраченная благодать обретена. Мы должны обязательно нажимать. Благодать всегда вела погасших, указывая им верный путь. Некоторые места благодати источают свет. И поныне, чтобы не заплутать, следуйте за золотыми лучами. Ну что ж, принято-понято, так и будем делать. Так, да, как мы вышли в открытый мир, немножко начались просадочки. Я вижу по фпсам, но в целом, да, в принципе, более-менее терпимо. Откройте карту, чтобы понять, где вы находитесь. Изучите местность и увидите ближайшие постройки. Чтобы дополнить карту, найдите, ищите ее обрывки на придорожных обелисках. Вы можете наносить на карту путеводные лучи, они помогут вам в странствиях. Так, ну что ж, давай перейдем сразу же в карту. Где у нас карта? Только что я ее открывал. Давай еще раз откроем. Ага, вот, я так понимаю, нам показывают, куда нам сейчас нужно а, идти. Странновато немножко карта выглядит, потому что на ней, ну, ровным счетом нет ни хрена от слова совсем. Здравствуйте, тет тетенька. Что-то, может быть, расскажете полезного? Oh, yes. Ах, да, погасшая Tarnet, душа, не так ли? Between... Ты в Междуземье из-за кольца ЛДН? конечно ты из-за него. Не вижу ничего постыдного. Вот только за душой у тебя нету ни гроша, что она говорит. Это что верно, то верно, да, подмечено. Нет благо без благодати силы рун и помощи соратников из крепости круглого стола? Наверное, да, ты права. Тебе суждено сгинуть в безвестности. Что, совсем так все печально, да? Может не развернуться и идти обратно, а? А может быть, просто взять и плюнуть ей в лицо, и идти дальше, да, творить великие дела. Пошли, мы, наверное, так и сделаем. Вот это что такое? Смотри-ка, да, у нас он туда он лучик указывает, я так понимаю. Нам нужно а, идти ровно вот а, туда. Там какой-то дядька внизу огромный ходит, смотри-ка на него, а. Дядька здоровенный такой, а. Ну, давай пройдем, попробуем, может быть, свои силы. Сейчас мы попытаем свои силы, мы в битве. Получить материалы. Кстати, да, можно взаимодействовать с открытым миром. В любом уголке между землей можно найти фрукты, цветы, грибы, бабочки и прочие полезные материалы. Из ненайденных предметов можно создать... Из найденных предметов можно создавать другие предметы. Рябина. Окей, забираем. Что тут еще можно найти? Еще рябина. Окей. Дальше-то что у нас тут еще имеется? Не знаю, будем сейчас смотреть. Так, это что такое у нас? Давай-ка изучать. Да, мир достаточно насыщенный, на каждом углу что-то да есть. Вот это что такое у нас? Давай посмотрим. Омуты призыва. В любой местности можно найти фигурки мучеников. Эти фигурки представляют собой омуты призыва. С их помощью вы без труда сможете создать дружеские или вражеские знаки и привязать себе других игроков. Я понял, это тоже, скорее всего, для э, сетевой игры. Здесь мы, наверное, можем вызвать э, союзника себе, да? Выбрать действие, осмотреть. Окей осмотреть, окей. Этот омут призывы теперь активен. Ага, я так понимаю, да, это скорее всего какие-то сейф-поинты, чек куда мы можем призывать наших э, друзей, наших соратников. Так, ну что ж, пошли дальше. Пошли дальше собирать, пошли дальше изучать. А Я лучше, наверное, придержусь все-таки своей общей цели и продвинусь э, прямо. А может быть, даже отклонюсь от этой цели и продвинусь. Давай посмотрим, что это тут за дядька такой хо ходит. Да, здоровенный. Здорово! Может, подскажешь, куда мне двигаться дальше? И вообще, что тут, как обстоят дела у вас? Тихо, тихо, тихо. Хорош. Ты что, серьезно? Этот парень, походу, меня решил... А, вот... У -у -у. вот это удар, вот это взрыв. И посмотри на эту дяденьку. Какой он здоровый. а? я, мне кажется, не на того напал. Оп. Блокирую. Получилось. Как принять-то? Мне можно принять изделие. Отличненько. Ну что, давай, брательник. Сейчас мы с тобой сразимся. Давай, давай, посмотрим, на что ты готов. ой ой ой ой ой, -ой, -ой. Как он сильно топает, а ну-ка иди сюда. Оп! Уворачивайся. Уворачивайся. уворачивайся Только сильно не делись. Опа! Получилось, нет у меня. Похоже, ничего не получилось. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Блокируем. Блокируем. Сзади, сзади, сзади. Давай, давай, давай, давай. Ты думаешь, что тут один такой крутой. Да что такое, а? Еще разочек куплем. Мы сейчас тут все закушаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, осторожней. Так, мы можем уворачиваться. Вот так вот. Ага, не попал, не попал. Ай да не попал, а? Ой да не попал. что мне кажется, мне мало прибавило сейчас. Ну, тихо, тихо, тихо, тихо. Хорош. Ну смотрите, я его немножко покоцал. Я покоцал немножко этого всадника. Ну сильный он, силен, конечно же. Хорош, хорош, да. Но это учитывает если то, что я не прокачанный. Поэтому мы сейчас слились. Ну я держался молодцом. Да сам себя, ребятки, не похвалишь, как обгаженный э, ходишь. Ну что ж, после гибели мы воскрешаемся в последнем посещенном месте благодати. Собранные руны останутся на месте вашей кончины. Если вы погибнете вновь, не успев подобрать руны, то потеряйте их навсегда. Компас в верхней части экрана поможет вам отыскать свои руны. Запомните, дорогие друзья, что здесь умирать себе дороже. Если ты будешь слишком часто умирать, то рискуешь потерять э, все. И как мне сейчас беспалево забрать вот ходит тот типок там, да, у нас бродит. Давай-ка мы постараемся сейчас а, все-таки очень аккуратно подойти и забрать все то, что мы натырили. И смотри, как только мы воскрешаемся, у нас обратно цветочки все в округе отрастают. Василечки расцветают. Вот эти, кстати, можно собирать? Нет. И он там, смотри, ходит. Вот не, не вовремя я умер, конечно же. Не надо было мне, наверное, этого делать. Сейчас давай дождемся, пока он идет. Интересно, издалека у нас видит или же нет? Давай-ка мы сейчас... А, тут же можно красться -то, точняк Можно краситься -то в этой игре На что краситься-то? Научите меня краситься Или из-за того, что я бродяга, я не умею краситься Или как? Аккуратненько сейчас подойдем И да, вот сюда И постараемся все-таки Забрать то, что принадлежит нам Все, забираем и валим по-быстренькому. Не, я пока с ним не буду... Э, я пока с ним не буду связываться с этим типом. Мы пока постараемся выбирать себе врагов поменьше. Вот эти вот олени... Как так? Куда пока? Хорош! Вы... Что-то какие-то олени здесь странные. Ты посмотри, как они передвигаются. Вы что, совсем что ли отжолбаны, а? Олени! Есть, получилось мне убить одного оленя. Обобрать труп. Что мы там найдем? тонкие звериные кости. Вы видели, как эти олени передвигаются? Вы только посмотрите на этот угар и трэш. Я по-другому это назвать не могу. Ну вот сейчас он... Вот, смотри, как он передвигается. Это просто, друзья, угар. Чего было в голове разработчиков, когда они придумали способ перемещения этих банальных оленей? Это же реально олень. Ну смотри, ну животное. Как оно передвигается, это, конечно же, Отдельного, наверное, заслуживают какого-нибудь мема. Мема по этой игре. Ну что же, мы идем дальше, исследуем открытый мир Элден Ринга. Давай посмотрим, что у нас здесь за руины-то такие. Давай зайдем, надо все исследовать и все везде обшаривать, чтобы найти какую-нибудь лучшую экипировку или же лучшую броню. А вообще, мы, наверное, можем поклацать по кнопочкам и повызывать какие-нибудь э, дополнительные функции. Так, где у нас наш инвентарь? У тебя же есть инвентарь, подожди. Да по-любому же есть инвентарь, или мы еще не дошли до этого? Мы, мне кажется, еще даже не дошли. Подожди, где у тебя инвентарь -то? Я же недавно нажимал. Что-то я недавно ж... нажимал вроде. А, просто на эскейп, ясно. А, что в нашей сумке? Воспоминания благодати. Жесты есть какие-то у нас, да, я вижу. Инвентарь мы можем открыть. Почему инвентарь не привязывается на кнопочку И? Я вообще не пойму. В меню инвентаря можно посмотреть, какие у вас а, с собой есть предметы. Бросить их на землю или же выкинуть. Вы также можете использовать инструменты. Показать большое изображение и описание, сменить вид, показать а, показатели героям. Так, да, вот мы всякой хрени тут и собирали. Это можно увидеть здесь. Отсекатель пальцев, иссохший палец, скрюченный палец. Какие-то, короче, пальцы мы тут насобирали. Не знаю, для чего они нужны. Для каких-то а, специальных мест. Давай посмотрим, что в этом разрушенном храме. И вообще, можно ли в него зайти? Давай-давай обойдем. Мне кажется, что нельзя. Это, скорее всего, просто элемент э, декора. А вот туда, если сходить на этот маленький островочек, вообще можно? Нет, это сделать? Пойдем попробуем. Мы отклоняемся от основного маршрута и просто стараемся исследовать этот мир. Нам ведь никто не говорил, что обязательно нужно идти. Нет, туда, похоже, тоже нельзя. Потому что если я туда сейчас ступлю, попытаюсь... Да, я реально ступлю и... И просто-напросто разобьюсь. Ну, вроде бы, как говорилось, у нас в различных гайдах, да я и сам помню, пилил эти гайды, да, не гайды, а обзоры на а, возможности игры, можно здесь прыгать с достаточно немаленькой а, высоты. Но вот можно ли плавать? Сейчас мы это с тобой и... А, проверим, да? По крайней мере мы не умерли, а это уже замечательно. Они же, если прыгнуть, ну вот тут уже, по-моему, высота будет гораздо выше. Но вот здесь-то ведь можно, да? Это мы сейчас просто с тобой смотрим, какова же, какова же все-таки свобода действий нашего персонажа. Действительно мы вольны делать и идти куда хотим. Сейчас мы с тобой проверяем. Так, прыгаем сюда и вроде да, все в порядке. Я просто хочу вот этот островок исследовать. Мне он понравился. Вороны смотрели тайны. А ну, шли отсюда, чё вы тут раскаркались? А накаркаете мне еще беду какую-нибудь. Да, исследуем открытый мир. Необходимо просто понимать, что действительно нас э, ждет. Аккуратненько, без лишних телодвижений. Фи, вроде бы неплохо получается, да. Я прям и сам рад. Что мы найдем на этом острове, друзья, ума не приложу. И можно ли вообще туда переплыть? Сейчас мы с тобой проверим. Все? Серьезно? Серьезно. Наша покажетшая душа не умеет плавать. Вы видели? А ха, ха ха Ужас какой! Вот так вот, друзья. Если захотите вдруг куда-то отклониться... Вот такой у нас открытый мир. Это не тот открытый мир, который ты привык видеть в каком-нибудь Скайриме или же в какой-нибудь там, я не знаю, другой ролевой игре. Здесь открытый мир дело более-менее условное. Да-да-да, несмотря на его вроде бы как открытость, мы все равно заперты а, в клетке. Вот такой у нас Элден Ринг. Так, ну что ж, а, тут можно не ввязываться в драки, я это тоже понимаю, а потому нам проще всего обойти, наверное, этого рыцаря. А может быть и снова попробовать с ним сразиться Я не знаю Ну, как нам рассказывали, что, что чем выше у нас опасность, тем выше у нас награда Можно попытаться его завалить Но мы, наверное, здесь провозимся с ним достаточно долго Поэтому я просто предпочту его обойти где-нибудь сбоку Да и надо бы уже, наверное, где-то и как-то обосноваться Что у нас, интересно, все то, что мы собирали, оно у нас утрачено было или как? Давай посмотрим в инвентаре еще раз мы тут что-то собирали. Нет, друзья, все то, что мы собирали, какие ягоды, например, мы собирали до нашей смерти. Хотя, подожди, мы же умерли. А, мы же умерли. А, интересно, когда мы в воде умираем, мы же не сможем забрать или сможем? Подожди. А вот это, друзья, интересно. Вот там у нас, смотри, показывается в той стороне место нашей последней смерти. Каким образом мы будем сейчас забирать наши с тобой а, руны или что-то там надо забрать? Сейчас мы с тобой в этом убедимся. Вообще, реально ли из воды, когда мы умираем в воде, после себя забрать какие-то вещи? Это... Ай-яй-яй-яй-яй! Отлично. Нормальный герой прыгает у нас с большой высоты. Где-то вот здесь мы примерно умерли. Я это прекрасно помню. Нам и компас тоже подсказывает, что вот здесь вот мы померли. Ага, вот. Если мы умираем где-то там, то все руны наши можно забрать вот именно здесь. Замечательно. Да, замечательно, если бы я не вернулся, видишь, я бы 15 чего-то там потерял Обратно как, друзья, обратно Пойдем давай обратно, наверное Раз уж мы сюда пришли, значит надо как-то обойти по краешку Я вижу впереди каких-то странных созданий Ну что ж, давай мы с ними сейчас побеседуем Если это можно будет, конечно же, сделать Или же пойдем в пещеру Не, я предпочту, наверное, побеседовать У нас, смотри, у нас совершенно новые создания впереди и нужно каким-то. Ой-ой-ой, здравствуйте! Опа! Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Ну-ка. Трава. Так, так, так. Это какие-то скорее. Это какие-то гоблины, смотри. Тот, тот большой, давайте, по хардкорне, наверное, с Тихо-тихо. Не кричи, не ругайся. Ой-ой-ой, разогнался то Удар. Еще удар. О Ой, у тебя серьезный какой удар. Тихо-тихо-тихо. Окружение. Еще удар. Боевка здесь такая себе достаточно легкая, я бы сказал, но нужно вовремя соблюдать тайминги. Победа над группировкой врагой победа над группой врагов наполняет ваши фляги. Тип и количество наполняемых фляг зависит от врагов в группе. Наполнить фляги можно только до максимума. А какой, интересно, максимум у моего персонажа, я пока что, друзья, без понятен. Но мы, по крайней мере, разобрались с этими супостатами. Нам вроде бы как это труда не составило. Обломок руин мы какой-то взяли у них. Так, а как у этого чувака что есть у нас? Ну-ка, давай посмотрим. А здесь у нас радужный камень. Я надеюсь, вот эти все вещи, которые мы собираем, нам не определенно пригодятся. Да, путешествуем. Сейчас мы по побережью. Я взял, нет у него камень. Не пойму. Так, ну что ж, давай пройдем немножко подальше. Ой, там какая клякса-малякса ходит по берегу. Я думаю, что туда соваться нам пока не стоит. Смотри. Ты смотри, ты помнишь какую-то хрень, которая на нас напала в начале в самом... Так вот эти штуки очень даже на нее похожи. Какие-то зараженные существа Или что это такое? Интересно бы Узнать. Да нет, я не буду к ним подходить Ну хотя давай, мы же все-таки любопытные с тобой, Варвары Мы просто так не обойдем Да, я если вижу что-то необычное Надо попробовать это исследовать Интересно, сильная угроза будет Это или же нет. Так, примем одну фляжечку Не полностью она восстанавливает Нам здоровье, к сожалению Здесь по-любому мы можем чем-то поживиться Так, доходим мы. Это какие-то кальмароподобные Черепахи или зараженные Черепахи или что-то в этом роде. Ты посмотри на это уродливое создание. Оно агрессивное. Оно агрессивно. Очень, очень агрессивно. Оно меня догоняет буквально одним прыжком. Мы бегать-то вообще умеем сегодня, нет? Мы бегать сегодня будем, нет? А перекатики делать будем? Ну-ка, давай. Попробуем перекатики. оба мы же умеем уворачиваться. Давай попробуем пер перекатики. Давай, ну-ка, иди сюда. Опа! Если мы ставим... Ой-ой-ой, пробивает все Пробивает! Однако... Однако, достаточно жестко. Вот это клякса, смотри на нее, а. Ужас какой, а. Мы погибли, друзья, снова. Мы погибли от рук ужасных монстров. Не, классно, конечно, сделано здесь монстры. Я просто решил специально тебе продемонстрировать, насколько опасными могут быть ситуации в этой игре. Если ты просто решил прогуляться и пойти туда, куда а, не стоит. Ну что ж, вот такая у нас игрушечка под названием Elden Ring. Вот такой у нас сегодня первый день ее прохождение. Что, зритель, ты думаешь по увиденному? Пиши, пожалуйста, смело мне свои размышления на этот счет. И мы с тобой непременно в комментариях все это дело обсудим. Ведь у братишки Скретча есть отличительная особенность. Отвечать на совершенно все твои комментарии, которые ты напишешь. Естественно, я продолжу свое прохождение по этой игре, но мне необходима твоя поддержка. Ну а ты и дальше продолжай играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует.